Вот, и там в это время кидает у Вальтера, там, надо, чтобы он выключил. <смех> Зови, какая вообще. Вальтер, выключи видео. И там, и там в это время кидает у Вальтера, надо, чтобы он выключил. Мы в эфире, <смех> друзья. Mm -hmm. Да, всем привет, дамы и господа. Рады вас видеть на нашем очередном мероприятии открытом, которое называется «Изи лайф». Вот, где мы постоянно делимся новостями, что у нас произошло в нашем комьюнити за неделю, да, что у нас там планируется сейчас дальше. И сегодня мы на самом деле подготовили для вас, ну, я считаю, шоколаднейшие новости. Вот. Передаю сразу же микрофон основателю комьюнити Анатолию Илье. Вот, Толя сейчас а, от себя, вам порцию выдаст шоколада. шоколада. Я от себя, Володя, от себя. Но В общем, нам правда есть чем с вами сегодня поделиться, есть чем вас всех порадовать и наших партнеров, и наших гостей. Поэтому, Анатолий, дорогой, милости просим, вот с тебя мы и начнем. Да, спасибо, Юрш, всем привет, уже на самом деле по всем соскучился, что-то время как-то замедлилось без интернета. Борис интернетом, поэтому я буду сегодня краток и лаконичен, и сразу же передам мяч и отключусь. Смотрите, у нас по факту сейчас события, которое происходит, то есть мы начали первый этап запуска сервиса Криптоноид, вот, и там есть определенные процессы, которые мы делаем. То есть сейчас, смотрите, запишите себе все, в пятницу мы проведем подробный вебинар, где... Ну вот, если я не ошибаюсь, это уже выставили на сайте. Сейчас я быстренько гляну. Это должно быть в 12 часов дня. 12 часов дня, и запись, понятно, тоже останется. Так, сейчас, секунду, я быстро открою, чтобы я правильно сказал. Так, у меня еще на немецком. Так, на русском нам надо. Так, да, вот, получается, в пятницу ну, написано в 11, 11 по Москве, то есть в 12 это по Европе. Да, то есть там а, спикер будет а, господин Гончаров, то есть он от и до а, расскажет суть сервиса, для чего он нужен, как его использовать и так далее, то есть какие дальнейшие действия мы делаем. Что сейчас с технической точки зрения происходит, так это следующее, смотрите, мы а, сейчас а, настраиваем телеграм-канал, чтобы новые сигналы было видно а, в телеграме, да? то есть... А, Важен такой процесс то есть сейчас вы этого не видите скоро вы будете видеть прям пришел новый сигнал все мы отработаем вот этот вот элемент потом открывается доступ мы откроем доступ к маленькой группе людей и начнем уже торги на малых объемах вот, когда мы первое грубое тестирование пройдем то откроем еще и потом опять же всем уже откроем на малых то есть ну, на малых объемах протестируем со всеми вот и что у нас еще? Да, а, да, смотрите, то есть сначала мы будем видеть сигналы, а потом мы сможем принимать сигналы. Как только мы сможем принимать сигналы, там буквально день-два мы в закрытом режиме протестируем, потом в маленькой группе, вот, и только потом уже на расширенную группу дадим. И а, когда мы будем видеть, что все нормально, то есть в боевом режиме все работает, то а, а, ну как мы там сколько недель или что-то на полных объемах, и только потом запустим уже непосредственно продажу этого сервиса то есть сейчас наверняка есть вопросы как это как то лучше всего это все в пятницу потому что там по максимуму то что вот на сайте справа снизу пишете, что непонятно или какие-то вопросы они все абсолютно учитываются сейчас у всех ну или скажем у многих там многих тоже зарегистрируются, у них этой ситуации нет что мы еще сделали чтобы знали да почему сейчас например один или другой не может зарегистрироваться Uh, вот, знаете, такая есть регистрация, допустим, на каком-то сайте через Facebook, да, или там Одноклассники там, или еще какая-то, да. Вот мы сейчас то же самое сделали uh, через сайт EZB. И там вот в этом модуле где-то что-то не так сработало, как надо, мы уже нашли эту ошибку, мы знаем, где она, она сейчас... Вот-вот исправиться, и все обратно дальше пойдет, смогут регистрироваться оставшиеся люди. Вот поэтому нам важно было, знаете, вот все-таки такое своего рода, полузакрытое тестирование, чтобы мы видели, где какой штучки не хватает. Потому что какую бы ты систему не запускал, где-то что-то будет не учтено. Хорошо, следующее, ну, по криптоноиду, я думаю, здесь все понятно. То есть сейчас основной вопрос, который там висит, это почему я не могу залогиниться. То есть, этот вопрос мы уже знаем, он сейчас решится. То есть, вы сможете логиниться. Вот. И следующим э, этапом, соответственно, мы уже приступим к э, сигналам, и потом дальше э, я уже озвучивал. Вот. А также, если вы обратили внимание, на сайте э, внедрили э, дополнительные языки, э, на сайте уже непосредственно сообщества, то есть это у нас появился иврит, и у нас появился, не знаю, как назвать этот язык, В общем, в общем, два еще дополнительных языка. Здесь сейчас необходимо, особенно кто на этих. Ну, я вижу, Чешский у нас есть еврит, и вот это маг... Магия магиаросжак... Я думаю, это венгерский. Я не знаю венгерский, мадьярский, венгерский, мадьярский, мадьярский наверное. Ну, да, венгерский. Да. В общем, два этих языка появились, они переведены там не полностью, потому что таблицы, когда лидеры получали, там еще многих функций не было. Соответственно, если вы сейчас будете переключать на эти языки и будете видеть, что там, например, какое-то слово не переведено, то есть оно в частности по-русски, например, все еще стоит, или по-английски, да, то туда просто двойным кликом делайте и то переводите. То есть сайтом там чуть-чуть ли -чуть, не там... Ну, короче, через какое-то время он снова и снова актуализируется, и вот эти все слова, которые там, они были учтены, они допереведутся, да? то есть скоро мы закончим тестирование вот этого модуля, и тогда уже откроем, и люди со всего мира сами смогут переводить на все а, все, что им а, необходимо будет. Так, вот это у меня еще было, и сейчас я еще посмотрю. А, а, ну, это, наверное, пока все. Единственное, что а, вот сейчас ведутся там переговоры, но я, наверное, думаю, что имеет смысл сказать, что а, я в том, на, ну, в тот раз я уже говорил я просто, может быть, тогда повторюсь, в Турции мероприятия мы вот проводить не будем, то есть подобное сейчас мероприятие проходит в Алуште, или вот то, что сейчас вот ребята сделают анонс, где еще будет сейчас лагерь, да, то есть мы лучше проведем такое мероприятие там, где наши люди находятся. То есть, например, Казань, такое центральное место. И там осенью я приеду, и мы с вами в Казани встретимся и два дня спокойно там поработаем. Я приеду там Юра, Володя, то есть, ну, кто будет доступен, то есть, мы туда приедем и там с вами нормально поработаем. Вот. И еще то, что мы, ну вот, изначально думали, что имеет смысл, например, провести это путешествие там, на корабле. Ну, сейчас, честно вам скажу, вот реально не до путешествий. Мы в декабрю планируем запуск блокчейна. Я не могу себе представить, что мы сейчас все поедем путешествовать, и пока тут блокчейн запускается или все что с этим связано. Плюс очень много организаторских вопросов, на которые просто сейчас реально нету рук. Вот, поэтому, если кто-то из лидеров желает, вы можете это организоваться и поехать. Вот это, наверное, вот такие вот основные вещи, которые я сегодня хотел донести. Ну, с моей стороны все, Юра, я тогда слово передам пока. Да, хорошо. Ну, я передам сейчас микрофон Владимиру, Володь, по поводу лагеря. У нас сейчас происходит большое такое движение, грандиозное, обучающее в Луште. Собрался лагерь под названием Лига чемпионов. Володя, ты с нами? Да да да, да, да, да, да. Расскажи в двух словах и расскажи о втором лагерь, который будет вот буквально сейчас Лушта заканчивается и стартует в Украине еще один лагерь. Добрый вечер, друзья. Ну что я, ребята, вам скажу? Только одну фразу: кто не поехал, тот много потерял. Сразу могу сказать, то, что происходит у ребят в в лагере в нашем летнем в там такая обратная связь поступает, то есть такая трансформация у людей происходит, то есть люди в возрасте такие рассказывают истории, как они меняются, что они для этого преодолели. И это все за короткий, сжатый промежуток времени. То есть это вы еще много увидите фильмов, маленьких отзывов, таких лайфхаков. То есть очень интересно, очень интересно такие вещи происходят когда э, именно э, командный дух работает, когда вот меня там нет, но я прям вот всеми фибрами, прям просто чувствую, что там происходит, потому что обратная связь, какие-то маленькие всп, э, э, как, э, всплески да, того, что там есть, э, пробивается чуть-чуть так, такой свет э, в потемках, маленькие лучики того яркого солнца, что там происходит, понимаете? Вот, и... Э, Рекомендую, конечно, ребята, посещать такие мероприятия, кто принял в жизни решение измениться. То есть это реальная фабрика, где вас меняют. Это такой вот э, серьезный портал, где вы приходите оттуда уже, выходите оттуда уже совсем другим человеком. С теми качествами, которые помогают вам в дальнейшем быть успешным. Володичка, ну, да. кстати говоря, сейчас есть вот Сережа Кочиновский. Прям с нами сейчас да, да, да, да, давайте да, так давайте сразу, сразу... Я... Да. передать микрофон Сережке. Сереж, в двух словах мы-то видим там где-то издалека, да, со, со своих там городов, прям реально вы красавчики. ну а что там? Я знаю, там у вас много людей под сотню. Вот и там с вами работает а... ряд тренеров. Расскажи, что происходит, пожалуйста. Да, ребят, ну во-первых рад всех видеть, доброго вечера, хорошего настроения всем. Значит, касательно того, что происходит, но ну вот ровно сегодня было, помимо, помимо тренингов, да, то есть у нас есть невероятный тренер Володя Древс, да, то есть который ну, переворачивает нам мозги в хорошем смысле, то есть так, так, такая гора сознаний прет. Но помимо всего прочего у нас актив, активные спортивные активности, да, то есть позволю себе тавтологию, да, то есть мы, мы тут ходили по углям, мы лазили по каким-то канатам, у нас были невероятные квесты на расширение зоны комфорта, ну, задание а найти три вареных яйца, газету за прошлый год и будильник, и сделать это на время. То есть на, мы, ну, мы, мы, мы тут реально раскачиваем, растягиваем свою зону комфорта настолько, что э, приходит понимание, что все в наших руках, что, что все ограничения только в голове, что, что командная работа творит чудеса, что сила, сила плеча, она, она, она невероятна. И я на самом деле буквально вчера уехал из лагеря, да, а сам вот весь головой, мыслями, телом еще там и, конечно же, Uh, но ну, сам, самое ценное происходит всегда за кадром, да, то есть то, то, то чего uh, сильно не просто уложить фотографии или видео, вот, это, конечно же, разговоры uh, вечером, утром, на пляже, в непринужденной обстановке, да, но с невероятным уровнем ценности, поэтому, uh, друзья мои, то есть те, те, кто позволил себе не попасть на это мероприятие, uh, Попробуйте задуматься над тем, как вам попасть на любое ближайшее следующее. вот, то есть я, к слову, был вместе со всей семьей, все, все и жена и двое моих деток, мы гоняли во всех мероприятиях, во всех активностях принимали участие. Это невероятная возможность транслировать своим детям то, как может жить семья, как можно транслировать свои ценности в действии. И мне кажется, это вот та, та огромнючая ценность, которую дает нам сообщество, да? есть, когда мы не делимся там, на деток или там, на пенсионеров, тем более пенсионный возраст расширяет. Так что, в общем, друзья, я очень-очень я, я рад тому, что в моей жизни это состоялось и совершенно точно знаю, что мы уже будем в Казани, причем всей семьей. И обязательно будем общаться с лидерами, будем общаться с такими же, как мы, потому что это стоит дорогого. И вот этот вчерашний момент, когда мы уже сели машину уезжать, то есть ну, слезы -то родственных связей уже накатываются, да, поэтому, друзья мои, это, это чуть больше, чем просто сообщество, да, это, это очень похоже на семью. И вот, вот сейчас я говорю об этом, ну, в смысле о том, что уже, уже скоро мы опять где-то встретимся. Вот, поэтому спасибо, спасибо за эти возможности, спасибо ребятам-организаторам, да, Серега и Няшев. Вот, жаль, жаль, там, Юра, тебя не было, да, но, но там ребятки работают на ура, то есть очень-очень достойно тащит такую большую команду, там, ну, почти что там 70 80, 80 человек то есть это огромная организаторская работа и я знаю что это такое это э, жутко неблагодарный труд э, быть организатором но ребята с достоинством справляются настя которая наша крипто леди очаровательная вот э, ну в общем дел, делают все, все на ура поэтому э, ребята спасибо тем кто там еще остался спасибо нашему сообществу что мы есть там э, и, ну, и, и, и совершенно понятно, да, в разговорах уже там было, что подобные мероприятия у нас будут повторяться. Спасибо, ребят угу. И, кстати говоря, вот для тех, кто э, не попал в Луву, что есть, желание, есть желание посетить наш э, лагерь, да, лагерь чемпионов. У нас буквально через неделю, 13 августа, стартует во Львове такое же мероприятие, такой же большой большое лагерь. Стартует во Львове. В этом лагере буду я, будет Володя, и я вам скажу, туда едет еще Алексей Бессонов этот лагерь. Он будет проводить закрытый тренинг для всей нашей команды, кто будет в этом лагере, на тему, как увеличить свой IQ. То есть за один тренинг, представляете, у нас будет IQ расширен в несколько раз, расчипованными станем, это точно. Поэтому... Володь, тебе еще микрофон по поводу лагеря. Ты, я знаю, там будешь, будет там Эдуард Кунц, будет э, Женя Фельд. Там целая команда такая заряженная, мощных топов приезжает. Ребятки, вот в двух словах, что там будет происходить, расскажите. Ну, скаж, скажем так, расписание, э, я сейчас все про, не буду перечитывать, да. но это будет пять дней э, начала. Старт 13 числа, августа, в понедельник, да, вот, и заканчивается 17 августа Га будет гала, 16 будет гала-вечер, и 17 ребята уже могут потихоньку уже разъезжаться, да, вот, что там будет? -с -с Прости, 16-го будут гала-угли. Да, к нам приедет углевод, да. Углевод едет Вот, и это самое... И, ну да, на голоужении углеводы, да, это вообще, конечно, круто. Я такого еще нигде не видел. Вот. и получается, мы будем проходить как и спортивные будут мероприятия, да, как и отдыхи, экскурсии, вот, по замечательным местам, также будут тренинги. Специальные тренинги, то есть не просто так, что вы будете слушателями сидеть там, а вы будете там работать. И результатом этих пяти дней у вас будет полная а, а, инструкция, полностью полная система, схема, алгоритм действий вас, как а, человека, который в состоянии с нуля запустить бизнес, развить его. Вот, таким образом, там будут все отработаны навыки, это так вот, я немножко расширяю границы, да? Вот, то есть люди получат полностью и политическую, и стратегическую, и экономическую систему, как развиваться и двигаться в рамках нашего сообщества. Да, окей, yeah. yeah, okay. <coughs> спасибо. Ну, в общем, такая интрига, но, ребятки, через неделю приезжайте во Львов, а вот Кто еще не в курсе, обратитесь к своим наставникам, к своим вышестоящим партнерам оплайн, по upline линии вверх и вам всю информацию а, сообщат. Есть еще, а, я знаю, там немного мест, хотя там сейчас у нас со 150 увеличивается еще там. Почти до 200, по-моему, -по -по такие я слышал цифры, но, по-моему, есть еще возможность туда попасть. Так, окей, ладушки, давайте тогда перейдем еще к одной очень важной части и, и важной новости. А у нас а, на нашей площадке обучающей образовательной в Академии Easy Business Community а, сейчас стартует еще один преподаватель, Тичер. Это beautiful woman, потрясающая женщина, американский. Она русская, она родом из города Харькова. Вот. Но она много лет живет в Америке, уже она говорит с акцентом, даже, она, понятно, иде в идеале владеет английским. Это сертифицированный коуч, вот. это человек, который на очень высоком топовом уровне, общается с известными мировыми тренерами, дружит, общается, обучается э, у них и э, ну, вместе с этими людьми на связи постоянно. С Энтони Робинсом, с Проктором. Проктор, это, который например, фильм «Секрет» снял. <coughs> ну и там еще ряд, э, ряд титуло титулованных людей с кем имеет дело эта потрясающая женщина. И, Эдуард, у меня такой вопрос. Ольга с нами сейчас уже в зуме. Просто я хотел бы... Секунду, у нее ссылки еще до сих пор не было. Я только что вот Сузанна скинула. Они сейчас должны... Да, в она в заходит. Вот, Сузанна уже здесь. Оля сейчас зайдет. Да, да, да мы уже заходим. Она тоже сейчас буквально пару минут. Ага, ну пока Оля заходит, я еще вкратце расскажу об этой женщине. Вот лично свое впечатление. Мы недавно, я познакомился с ней буквально недавно. Благодаря Эдуарду, Владимиру. То есть у нас была встреча, где мы обсуждали вообще идею, обсуждали структуру продукта и ее, ее образовательного контента. И для меня на самом деле это было впервые ну, услышать такое: человек владеет уникальной методикой вот, ну, человек раз, разносторонний, то есть у человека в жизни все, вот, знаете, как в коллажи, у многих, вот реально вот у, вот, у людей коллажи. А у человека это все произошло в жизни. Причем она э, использует уникальную, реально, методику. Вот знаете, как, как такая некая волшебная палочка, ну, своего рода. Вот это вот что-то, наверное, транс трансерфинг только нового поколения. И когда я услышал предмет, который она будет преподавать, называется Dream Building. То есть у нее вообще на самом деле много... Классных есть курсов, уроков, предметов и для женщин, там, и для детей и так далее. Но решили начать с dream building. Dream building, построение, создание своей мечты, построение своей мечты. Актуальная тема, очень интересная и востребованная, как никогда сегодня для многих-многих людей. И это не просто в теории. Вот. Вы знаете, очень много я про это читал книг каких-то вебинаров там тоже слушал в основном теория теория теория теория когда выходит практик который может подтвердить своими результатами своим качеством жизни своими историями своим так сказать кейсом вот но я бы наверное уже перестал бы петь диферамбы если ольга с нами оль отзовись да, я на месте. О, Олечка, привет, привет. Я тут прям вот ты не поверишь, с того момента, когда мы встретились, я каждый день огромному количеству людей пою про тебя прекрасные песни. Просто дефирамбы. Я не знаю, как теперь оправдать доверие. Да нет, все нормально. Вот Придется оправдывать. С удовольствием, с удовольствием. Да. Ольга, Оль, ну хорошо, давайте я передам микрофон. Друзья, еще раз бурными аплодисментами давайте поприветствуем потрясающую леди Ольгу Лозинска. И она сертифицированный коуч, живет в Америке. И я уже вам рассказал. Вкратце, я передам микрофон, Оля, расскажи вот о себе, вот что, что, что на самом деле, какую полезность, да, вот что ты делаешь, какую полезность ты несешь сегодня людям, что люди получают благодаря тем знаниям, которые ты даешь, и как ты это вообще, как ты докатилась до такой жизни, где ты это обнаружила, вот прям интересно, правда, давай. Спасибо спасибо большое, Юра. Огромное спасибо, во-первых, что пригласили и сегодня, и вообще пригласили в проект. И я безумно счастлива, что могу поделиться тем, что я делаю в жизни, и все эти знания, которые ну, спрятаны, к сожалению, практика у меня есть, но преподавания очень много, но все-таки... Не в, этом, не в этом плане, я очень-очень буду рада поделиться. Я эм, создала определенную программу. Она, программа это универсальная и связана с личной трансформацией. Вот. И скажите, пожалуйста, слышно ли меня, видно ли меня? Потому что я начинаю говорить, да, вижу, что все как бы нормально. И э, личная трансформация должна происходить во всех сферах, сферах жизни. Мы не должны отклонять маятник в какую-то из э, э, одну сторону мы должны держать баланс вот к сожалению вот что получается в нашей жизни мы очень много манифестируем, в принципе, сейчас современные технологии нам доступны, всем мы читаем, мы слушаем тренинги, мы воспринимаем это все, но что-то нас держит, что-то не дает нам воплотить нашу мечту а, в жизнь. И вот а, я хочу вам предложить курс, вот Юра уже упоминал, Dream Builder. Я сертифицирована по этому курсу специально, вот у меня такой огромнейший Тал -талмуд, который называется Life Mastery, да, сертификация. Вот здесь вот все. То есть я этот а, курс беру реальный, такой, какой он есть, но с очень сильной трансформацией на, а, на аудиторию, русскую аудиторию, на наш менталитет. Помимо того, потому что начинала я это все с английского языка, и а, сейчас все это переработано. То, что лишнее, недоступное, так сказать, нашему менталитету, Менталитету убрано. Этот курс будет считаться и на русском языке, и на английском языке. А вот кому, Я думаю, что это будет да, да, очень высокий уровень. И а, практично мне бы хотелось вас действительно научить ремоделировать свою жизнь. На самом деле это не так сложно. А, вот, Юрий, если ты считаешь, а... нужно, чтобы я могла Отвечать на какие-то вопросы... Да, как... а, Олечка, а можно вот, вот, сразу вопрос? Вот, да, давай да. немножко с самого начала начнем. Ты могла бы рассказать о себе? Потому что мне вот, когда ты рассказывала, мне твоя история прям вообще до глубины души тронула. И вот кто ты, что ты за человек, какой ты эксперт, какого вообще уровня, у меня сейчас люди, к нам как преподаватели, как тичеры, заходят в наше комьюнити. Оль, вот, вот да. об этом бы хотелось я, я такая, как все, на самом деле, ничего особенного нет. Мне 56 лет, я возраст свой не скрываю, очень им горжусь. И а в Америке я жила в Канаде очень долгое время, и сейчас, сейчас нахожусь в Америке, вот пару лет в городе Тампа, на западном побережье Флориды, а э, лет 5 или 6 вот недавно жила в... У меня осталась там а, красивая квартира на берегу океана, она там есть, мы ездим туда на выходные, то есть я три часа где-то, но работаю, я в основном а, вот здесь, вот в Тампе, сейчас объясню вам почему. А, жила я очень долгое время в городе Харькове, я с Украины, но 25 лет, а, как я живу в Северной Америке. Вот... А, вы знаете, падение было огромное, вот то, что мы называем а, выйти из зоны комфорта, вот слышали такой термин, да, и мы всегда говорим, давайте, давайте, сползайте с дивана, давайте а, что-то делать, давайте двигаться а, дальше, вот для меня а, вы, выйти из зоны комфорта, вот как раз был переезд в Северную Америку, то есть я а, получила блестящее образование, я считая, что наше образование все-таки очень хорошее, оно было немножечко нивелировано каким-то образом, и в некоторой степени мы где-то когда-то получали ну, disappointment, да, разочарование в нашем образовании, но на самом деле мы учились, и у нас очень, очень сильная, так сказать, подготовка. Мой первый, я закончила Харьковский университет, это факультет, экономический факультет, но специализация у меня была социология, экономическая социология и социальная психология. Потом я закончила юридический институт и преподавала в 28 20 лет я защитилась, в 29 лет стала доцентом юридической академии Харьковской, и эм, в 30 лет я поступила в докторантуру, но ее не закончила, потому что доктором я уже стала в Америке, потому что в какой-то момент я поняла, что я сделала, в 30 годах я сделала практически все, что могла сделать у себя на родине, и э, решила, что пора осваивать мир, да, глобал, гл гл гл гл гл гл да, вот весь гл глобус осваивать, и двигаться дальше и это получилось это было я не могу сказать вам что это было как бы тяжело ты даже просто не осознаешь когда ты двигаешься вперед ты не осознаешь что ты с пьедестала упал на землю и начинаешь грызть этот я не за что пытаешься восстановить свой статус и особенно тяжело когда у тебя есть уже какие-то амбиции реализованные и вдруг ты оказываешься нигде я с удовольствием присоединилась сейчас изи-бизи, потому что считаю, что образование – это номер один в нашей жизни, в жизни каждого человека. То есть вот именно это меня сподвигло сюда. Я, когда приехала в Америку, я тоже пошла и получила свое третье образование. Я просто посидела в библиотеке и просмотрела, что может быть востребовано следующее. Я не случайно это сейчас говорю, это не просто обо мне. Это подумайте каждое о себе сейчас. Вот, потому что мы немножечко... Как бы жизнь нас уводит, мы стремимся сейчас бросить все, что мы делали до того, строить что-то новое. Не надо, не надо торопиться, не надо торопить события. Оставляйте свою работу, оставляйте то, как вы зарабатываете, чтобы, чтобы энергия ваша, она не была, ну, как бы заменена вот энергией беспокойства о том, как жить каждый день, как воспитывать детей, как хлеб зарабатывать и так далее. Поэтому учитесь, двигайтесь дальше, но при этом живите сбалансированно, не отклоняйте маятник в сторону «Ура, сейчас я пойду, сейчас я всего-всего как бы достигну и добуду». Это Немножко неправильно, делать все постепенно, если это возможно. Я закончила компьютерные науки, потому что это самое, что ни на есть, востребованное на маркете в, в, в, непосредственно в, в Америке, и начала работать, начала консультировать банки, и делаю это 20 лет. Плюс моя как бы внутренняя, так сказать, моя, внутренняя я стала развиваться, я встретилась с очень интересными людьми, Тони Робинс, Мэри Моррисе, моя наставница, Боб Проктор, мой наставник, и, как Юра тоже заметил, он действительно был моим соседом по Торонто. Боб Проктор, если вы знаете, это человек, который создал, создал фильм «Секрет», и вместе с ним буквально недавно, в 2000, я там не помню уже в каком году, в 2015, по-моему, году мы вот с этими двумя людьми, это мои менторы, и вот Боб Проктор, Мэри Моррисей, мы, я была приглашена на создание уникального тренинга, который сейчас безумно продается, на создание, не на участие, послушать, а на создание. 150 человек, психологов, социальных психологов, различного рода специалистов были приглашены именно на создание этого курса. Этот курс об успехе, о том, как этот человек, вот любопытно, он 50 лет читает одну, он читает одну и ту же книгу. Вы помните Наполеон Хилл, книга «Дума и богатей»? Вот 50 лет, она, она как Библия у него в руках выглядит, когда он выходит на сцену, он всегда выходит с ней. Вот, поэтому наша с вами трансформация, она, безусловно, основана на...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 вам ее. Ну, личная жизнь, я не знаю, сказать, что у меня маленький ребенок, у меня сыну 36 лет и доченьки 6 лет, то есть она родилась в мои 50, и это чистое, это чистое, так сказать, проектирование да, своей жизни, и ничто другое. То есть это против нормального как бы, развития женского организма, это против вообще всего каких-то моментов ну, физиологических, медицинских и так далее. Я поняла в один момент, я очень мечтала о ребенке втором. Моему сыну 36 лет, он врач, он живет чуть-чуть как бы, севернее Майами в городе форт Лодердейл. И когда я вышла второй раз замуж, мы как бы, начали активно работать над этим процессом процессом 42 43 45 лет а ребенка все нет и нет и только тогда когда я поняла что путь загрязнен ребенку душев, и ребенка ко мне загрязнен загрязнен страхами загрязнен какими-то установками и практику прощения я изучила, радикального прощения, не просто прощения, но я всем все прощу, а именно радикального прощения. Когда ты понимаешь, что люди, обидчики, которые приходят в, твой, в твою жизнь, ты воспринимаешь их обидчиками, обидчиками да, на самом деле твои учителя. И как только ты понимаешь, что этот учитель пришел тебе показать, научить что-то… Наступает радикальное прощение. И вот эта очистка этого потенциального поля, вернее, поля потенциальности нашей огромнейшей, да, мы все родились безумным потенциалом, оно начинает расчищаться, и все это... «applicable» по-английски сказать, по-русски, может воздействовать на любую сферу нашей жизни. На любую. То есть, что бы вы ни делали в своей жизни, это бизнес, наша жизнь многогранна, это отношения, это детские вопросы, это я не знаю, здоровье в конце концов, хотя бы четыре вот таких вот основные момента нашей жизни, наше предназначение, что Боженька замыслил про меня, зачем я сюда пришел. И вот так получается, что мы забываем, зачем мы сюда пришли. И я вам скажу, почему мы это делаем. Мы забываем о том, где-то до семи лет дети знают, зачем они пришли в этот мир. После семи лет наступает вибрации меняются. Дети до 7 лет находятся в альфа-вибрациях, а после 7 лет включаются бета-вибрации, так сказать, включается наша логика. И вот здесь с 7 лет по сегодняшний день у каждого из нас, кто только не влазил в нашу жизнь, кто только не корректировал ее в соответствии с их, так сказать, мировозрениями и так далее, и родители дай бог всем родителям здоровья, и, и учителя, и наши друзья, и все Отложили отпечаток на формирование вас, вашего подсознания, внутреннего, так сказать, вашего двигателя, да, который внутри живет и который заставляет вас действовать именно так, как вы действуете. Не, не, не иначе, а именно так. То есть вот этот симбиоз таких вот э, мировоззренческих, э, так сказать, вот моментов, да, убеждений, которые сложились годами, такая насло, на, наслоенность получилась, вы действуете именно так, потому что... Э, существует определенная как бы мировоззренческая позиция и это не хорошо и не плохо и вообще в жизни нет ничего хорошего и плохого это наша оценка и э, я бы хотела чтобы я хотела помочь вам не просто распознать проблемы которые у вас внутри находятся а, э, потому что это очень долго и многие психотерапевты, психотерапевты сейчас и психологи предлагают, ну, давайте а, по, по, полезем вглубь, найдем у вас какие-то проблемы с деньгами в детстве, когда мама вас ничего вот этому не научила и так далее, и так далее. Это слишком долго, есть более короткий путь, поверьте мне. Это все убирается, одна момента, когда вы только а, создаете свою жизнь, когда вы создаете свое видение. Dream Builder, потому что ты действительно создаешь свою жизнь, ты создаешь, ты дизайнер. Дизайнер своей жизни. Все в этой жизни сначала создается здесь. Здесь это как бы, это уже как бы закон, это э, э, идиома такая, да, а потом реальности. И я хочу показать вам эти принципы, эти принципы условия, которые должны быть для того, чтобы это все создать. Это огромное количество материала, которое я пыталась вот, объединить и сделать, так сказать, в одном. Я живу на берегу океана, у меня прекрасная квартира. Конечно, она стоит больше миллиона. И не потому, что я заработала, когда купила миллион, а потому, что я знала, что я буду там жить. И мой муж говорит, ну, мы никогда там не будем жить, потому что мы э, зарабатываем доход. Знаете, в английском языке есть два слова – income и profit. Да? И вот когда ты зарабатываешь profit, это как бы прибыль. Вот тогда там деньги вводятся. Когда ты зарабатываешь income, это на поддержание штанов. Это заработок. Заработная плата, да, о, о чем мы говорим. И вот тогда мне муж сказал, что, я говорю, ты знаешь, есть третий путь, есть третий путь, когда ты сложишь так обстоятельства жизненные, что тебе этот миллион или полтора миллиона для квартиры, тебе просто долларов, тебе просто не понадобится. Вот, и ä, я использую твои техники, он был в шоке от того, что мы купили эту квартиру в три раза дешевле, продав дом в, в, в, в Торонто. Понимаете, потому что сложилось в Америке в 2010 году, если вы помните, такая драматическая ситуация с а, недвижимостью, что все так упало, и как раз в этот момент меня пригласил, один из банков меня пригласил в Майами а, как бы консультировать, и мы купили квартиру моментально, и, и при этом еще и родилась дочка в этой же квартире, вот. поэтому это исключительно ваш дизайн исключительно вот никто не ни, никто другой за вас не, не сделает это не придет дядя и не скажет вам вот делай так так так и вообще не надо слушать никого слушайте только себя только твое сердце это же ваша жизнь проблема в том что вот а, а, мы говорили даже вот недавно а, мечты не сбываются так не сбываются только не те понимаете мечты сбываются именно в таком ракурсе, в таком контексте, которые записаны у вас, запрограммированы у вас на подсознании, Они избываются. Понимаете, вот что происходит. Потому что я хочу много денег, а много денег не получается, потому что в программе у тебя стоит, что ты боишься зарабатывать эти деньги. И очень много вещей, которые противоречат как бы нашим внешним проявлениям и желаниям, противоречат внутренним. Вселенная, мы разговариваем со Вселенной каждый день, храм не закрывается, поток идет каждый день, и она читает то, что у вас внутри, то, что у вас как бы снаружи, хочучки всякие, хочу туда, хочу сюда, хочу много денег, это не работает. Я запрещаю сегодняшнего дня произносить слово «хочу», потому что вам, если вы хотите чего-то достичь, потому что слово «хочу» обозначает «не имею». Да, я хочу это получить, у меня этого нет, и именно эта трансляция идет а, во Вселенную, у меня, я люблю Жванецкого всегда -при приводить пример, не подсказывайте мне ответ, пива нет, нет, не подсказывайте Вселенной ответ, у меня нет денег, у меня нет а, любимого человека, у меня нет а, путешествий, я хочу там, там, там быть, нет, вот, а, вот, это, это интрига, я пока вам не раскрою карты, конечно, как это делается. Скажу только одно, то, что приходит из внешнего мира, нужно категорически заменить. Просто убрать, святое место пусто не бывает. Что мы делаем? Мы, мы потребляем информацию, в основном негативную, которая приходит от внешнего мира. И, к сожалению, бороться с этой информацией очень трудно. Войны, голод, не знаю, конфликты и так далее. С этим бороться невозможно. Нужно для себя самого убрать эту информацию и между собой и внешним миром построить свою модель. И вот, ну вот об этом примерно будет разговор. Примерно так. Юра, если какой-то еще вопрос есть, давайте с удовольствием ответим. Да, здорово. Вот у меня такой вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот простой человек, вот обычный, вот берем просто вот там человека, который живет посредственной жизнью, да, у которого, может быть, там не было там, правильной позиции поставленной в плане убеждений, там ну, не прокачан, не проходил никаких тренингов. Да, вот такой человек, он может благодаря вот подобным методикам, подобным курсам. Это применить в своей жизни и вот, ну, кардинально поменять вектор. Да, я думаю, что и, и такому человеку даже проще это сделать. Такому даже проще, да? Даже проще, потому что он еще не успел, а, как, как сказать, вот люди, которые проходят тренинги, они же тоже воспринимают информацию. И ведь не всегда она чистая, эта информация. И мне кажется, мы порой даже засоряем себя uh -huh. тем, что совершенно не, нам не нужно. То есть вот человек, который uh -huh. никогда ничего, вот совершенно простой человек, никогда ничего не делал, ему будет легче а, выстроить свою а, как бы, выстроить свою мечту, свое видение жизни, потому что он еще не успел заразиться эпидемией. Я как бы, ой, да нужно прокачать. Ой, да нужно что-то такое сделать невероятно, найти вот этот вот маленькое зернышко, которое мешает мне зарабатывать деньги. А сколько этих зернышек, это жизни не хватит. Но uh -huh. а на самом деле психологами установлено, то есть вот эта программа, с которой я к вам выхожу, это, это лучшая трансформационная программа в мире сейчас и признана лучшей организацией uh -huh. в вот, наций. И поэтому 90 дней хватает человеку. Вот, кстати, у меня был, вот знаешь, прости, пожалуйста, с языка снял, да, вот у тебя, но у меня был вопрос такой, это уже сразу еще, мы же все такие нетерпеливые, мы же хотим сразу все и много. Mm -hmm. вот, А вот сколько, вот, вот по факту, вот скажи мне, пожалуйста, вот как вот человек, который уже действительно, во-первых, имеет опыт свой, во-вторых, уже а, большое количество людей сделал дрембилдерами. Вот сколько времени, вот если усиленно работать да, вот с этой методикой, необходимо для того, чтобы человек уже увидел э, там, первые изменения. да, вот, Потому что э, ведь на самом деле, когда э, мы с чем-то работаем, и когда мы начинаем видеть уже, э, уже как артефакты, какие-то подтверждения к нам приходят, да, что идет не, не стыдно на одном месте это колесо, а уже э, есть подвижки. У человека еще больше больше появляется вера, а вера творит чудеса. Потому что, я, насколько я понимаю, вера здесь, в этом э, коктейле, это один из э, самых главных ингредиентов. Вот. И, э, вот сколько времени нужно человеку, обычному, простому, э, для того, чтобы вот, первое увидеть изменения, потом дальше, дальше? Юр, вера – это очень важно, но есть еще такое понятие, как знание. Знание. Mm -hmm. Я знаю, что это будет. И причем это, я сказала, сейчас не совсем правильно будет, я знаю, что это есть. И если мы научимся мечтать на, в, вот, в настоящем времени и знаете, не писать, вот, как, как говорят современные ну, не знаю, психологи и тренеры, запишите себе вот цели. Я не говорю о целеполагании. Целеполагание это 25-й шаг в этом, так сказать, в этом процессе. До этого нужно дойти, то есть и нужно увидеть и увидеть, как, как кадры с кинофильма, вот свою жизнь в динамике. Не просто первое «хочу Мерседес», белый желательно, второе «квартиру», третье «хочу путешествовать». Во-первых, опять «хочучка» работает против вас, да? во-вторых, это, это вы просто декларируете, что у вас ничего этого нет. И общение со Вселенной, оно называется straightforward, то есть напрямую, без всяких «а если», без всяких «не». Это вот очень как бы ты должен приучить себя мыслить как миллионер, ты должен приучить себя жить как беременная женщина, если ты хочешь ребенка, ходить по магазинам, выбирать, и у тебя близко еще этой беременности нет, но ты должен мозг свой и свое подсознание научить. И для этого нужно 90 дней, ни больше, ни меньше. Это случается иногда раньше. Это случается. Я очень хочу вас, как бы, ну, предостеречь в том плане, что. Нельзя замыкать, как бы, вот на своих желаниях ставить замок. Вот я хочу именно так и не по-другому никак. Почему? Потому что Вселенная знает, как вам надо. Вы просто сделаете запрос и сделайте его открытым. Оставьте, я вас научу, специальную страху безопасности, да, которую проговаривая, проговаривая которую вы отк открываете дверь, если вы мечтаете о трехкомнатной квартире в центре Москвы, не надо замыкать. Я просто этого хочу, желаю, я себя вижу там, но по мнению Вселенной вам предназначат замок где-нибудь в горах в Праге или где-нибудь там в Чехии или что-нибудь mm -hmm. такое, или на берегу океана, моря в Ницце и так далее. Не замыкайте, не упрощайте свою как бы жизнь своей мечтой, потому что мы же все равно остаемся human beings, да? люди, человеки, которые уже сформированы живут сформированным каким-то мировоззрением, которое может быть, ну, запачкано уже, да, за, за, ну, не в плохом смысле слова, но очень много сорняков на, на этой территории а, существует, и мы и мечтаем тоже, я не знаю, сделаю ли я вам такое, ну, не знаю, это откровение, или вы понимаете, или знаете это, что мы не живем своей жизнью, что мы не мечтаем своими мечтами, мы мечтаем не чужими мечтами. Чужими, то есть это чужая мечта иметь трехкомнатную квартиру, белый Мерседес и еще что-то такое. Да. Ваша мечта, она внутри. И вот когда у вас появляются желания, это, это спусковой крючок, это очень маленький такой ну, промежуток, такая фаза, очень маленькое желание да, сделать что-то. Это предвестник реализации вашей возможности. У меня лично нет желания стать прямой балериной. Вот, но нет его. И никогда не было. Потому что у меня нет невозможности. Ни ни, это не ни я. Вот. То есть у, у меня нет желания стать президентом Соединенных Штатов Америки. Не хочу я быть Трампом или на его месте. Да? То есть, вот, понимаете, у каждого свои желания. И когда они одинаковые, как у всех, с белым Мерседесом, это значит, что вы не в теме вообще. Но когда у вас возникает что-то вот свое, это узнавание ваших возможностей, которые пришли в тот момент, когда вы стали жить в бета-вибрациях. С 7 лет, восемь, 9, 10 и так далее до нашего возраста, возраста вот у каждого. Кто только не наступал на вашу мечту, кто только там не ковырялся, и что только там не делал, вы понимаете, как бы, что происходит. Нам нужно вернуться назад. Но срок этот может быть очень короткий, потому что это неправда, что нужно каждое подсознательное убеждение вытащить и исправить. Его можно просто проигнорировать, если чем-то заменить. Вот поэтому месяц, два, недели, если вы… Это даже не работа, это увлекательная игра просто своим подсознанием со своей, своими интересами как выяснить где найти чтобы убрать чужую жизнь из вашей так сказать вашей жизни и мечтать своей мечтой и вот свою жизнь как-то двигать в том направлении вы обязательно узнаете про себя зачем вы пришли в этот мир за что что замыслил боженька когда наряжал вас я называю это в кожаные одежды скафандры, да, одевал? В скафандры, вот такие, и выпустил в этот мир и делай, что хочешь. Вот. Mm -hmm. а, а вот скажи, пожалуйста, еще такой вопрос, ну, и, наверное, будем заканчивать, у нас уже и время эфира, и, конечно, мы все с огромным удовольствием пойдем учиться к тебе на твои курсы, будем этим гордиться, будем об этом рассказывать. Я считаю, это будет огромнейшей полезностью, ценностью очередной в нашем комьюнити. И слава богу, прям вот реально говорю, вот ребята даже вот смотрю, пишут, все прям Господу славу дают за то, что у нас все больше с каждым днем, с каждым месяцем появляется таких талантливых, потрясающих людей, которых вот просто не сыщешь на просторах интернет. Вот этим мы и отличаемся. Вот, и да, и вот, вот такой вот у меня вопрос, наверное, я думаю, это тоже многих интересует в данный момент. Вот бывает такая ситуация, я лично это проходил, когда вот там все, там пишешь там свою мечту, там начинаешь разгонять этот целевой слайд, эту картинку, удерживать ее в своем там сознании, это видение расширять, и вдруг включается такой по, по жесткой схеме ум, и начинает очень сильно а, это все оглушить, знаешь, эти все радиосигналы. Просто вот какой-то, как, ну какая-то вот как, как это называется, это перехватчик сигналов, да, когда раз и заглушил прям вот, вот, вот, вот это вот, вот это пространство, где там твой приемник там напрямую там связан там, там со вселенной. И ум начинает Прям все, какие-то зерна сомнения, какие-то внутренние диалоги пошли. А вот есть в твоем курсе вот техника работы именно с этой ситуацией? Да, я, это очень хороший вопрос, и я как бы э, с удовольствием отвечу на него. Дело в том, что почему этот тормоз происходит? Мы вроде бы, вот даже вот сейчас в бизнесе, мы каждый строим для себя бизнес, и мы очень лихо начинаем, да, то есть вот и, и манифестируем, и мы общаемся, и поддерживаем себя, и медитируем, кто кому что как бы приятнее, интереснее, как, как себя мотивировать, да, и то, что мы, вы встречаетесь каждый день, и я к вам сейчас присоединилась, и стараюсь, как бы у меня время другое, но я все время в наушниках хожу, я все время вас слушаю даже если не выхожу на, на видео дело в том что а, вот вот о маятнике, о котором я говорила в самом начале это вот как раз тот случай вы знаете что происходит это даже не то что логика включается она конечно включается но как последствие. дело в том что энергия уходит не в созидание а уходит в другом направлении значит что-то вот смотрите человек например с энтузиазмом начал создавать свой бизнес, но у него потерялась работа. У него, он не может продолжать этот энтузиазм, потому что его энергия перефокусировалась на то, как кормить ребенка понимаете, или там семью, или еще что-то, у него нет работы, элементарной как бы зарплаты, а чтобы зарабатывать деньги в бизнесе, нужно его выстроить еще, понимаете, куда энергия ушла, или представьте себе ситуацию, женщина разведенная, да, ну, или мужчина может быть, сколько обиды накопилось, я бы сказала это, а он бы ответил так бы, а я бы это, 99% у этой женщины уходит энергия на обиду, на, на поддержание состояния жертвы, то есть о каком созидании может идти речь? Я думаю, что мы тормозим именно из-за этого, из-за того, что у нас не расчищена эта дорога. Мы начинаем эмоционально, мотивируя друг друга, здорово, идем, но у каждого же своя жизнь. И вот это все должно быть идентифицировано. Да, что, поэтому я стараюсь всегда... Не следуйте, ну как, как сказать, оголтело, что ли, за, чисто за манифестациями. Это здорово, иметь это и поддерживать себя, это здорово, но не забывайте, что есть жизнь. Да, и она была у каждого из нас до того, как мы начали строить конгениальный бизнес. И расчистите вот эти все моменты, сохраняйте работу. Я, честно говоря, всегда очень практически к этому подхожу. Вот конкретный человек, вот что с тобой произошло, почему ты не можешь сейчас фокусироваться на том, как, как, как, как спланировать дальше жизнь, как достичь того тех целей, которые ты… Вот что произошло? У меня был один парень, который пришел ко мне на курс и говорил: Оля, ну какая мечта? А ты, ты серьезный человек, мне говорил. Да. И я говорю, Андрюша, зачем же ты пришел на мой курс, если тебе как бы создание мечты тебя никак не интересует? Ну, решил попробовать вдруг, что-то получится, да, и вот получилось. То есть, когда все катилось в тар Почти развод, бизнес закрылся, рекет там перерекет, еще там что-то такое, в Перми он живет, Андрей. После моего курса каким-то образом произошло то, что он стал бороться с этим рекетом. Он вышел на, как это сказать, на администрацию, вот местную администрацию. Раньше это называлось обл. исполком сейчас не знаю. Ну, в общем, вышел на местную, баллотировался. И, стать, и стал руководить Пермским краем. Это в течение, там, ну не знаю, полгода, девять месяцев. То есть совершенно перевернул, то есть настолько злость его обуяла на, этот, на эту бесхозяйственность да, во всем, что он сбалотировался, и вы, народ его поддержал, и он стал руководить Пермским краем. То есть это, это вот такие потрясающие вещи, которые происходят мол, мол, практически молниеносно. То есть мы mm -hmm. не можем... Убрать, нужно смотреть, куда сфокусировано, где сфокусирована энергия, и чувствовать это и понимать. Вот об этом идет речь. Поэтому, конечно, прилагая к своему курсу, я буду делать персональные консультации, потому что это, это частный разговор. Да? Mm -hmm. И вот baby dream, да, де, детки, рождение детей – это частный разговор. Никто не занимается женщинами в мире, женщинами, которые психологически страдают. Которые не могут выполнить свою главную кармическую задачу – родить ребенка. Они не могут. И, и страшно переживают, и болеют. Никто об этом не говорит. Это как бы, ну, не можешь, не можешь, пойди у сыновей, у дочери или еще что-то. А это трагедия, драма для женщин. И вот это тоже как бы будет, но это правит, это очень частный разговор, ты не можешь это, это будут или маленькие группы для этого курса. И... Ну да, мы там уже формат тоже там будем формат, определять. Потому, и, потому да. Ну вот так Окей. бы я ответила, Юр. Угу. Да, Оль, спасибо огромное, прям правда вот мы э, уже все тебя любят, все вот, смотрю сколько, здесь уже прям люди пишут отзывов. Вот, мы так э, в своей семье, в своем э, комьюнити тебя назвали «доброй феей». Вот, оставайся всегда такой, да, ты у нас «добрая фея». долго ждали. звериный оскал империализма, чтобы вы знали «добрая фея». Я работаю в таком месте, ну, я вам говорила, «Ситибэнк», и я контролирую все банковские транзакции с точки зрения отмывания денег и фрода, то есть мошенничества в Америке. Ну, в Америке, но ну, Банк глобальный банк, поэтому подо мной и Украина, подо мной и Россия. И все транзакции подслеживаются и по закону выплат. Так что абсолютно звериный оскал империализма. С вам вопрос задать? Конечно, пожалуйста. А вы знакомы с творчеством Зеланда? Зеланды, да, знакомы. Знакомы. Ну, конечно, обязательно. Это же... Это, это, классика. Классика жанра, да. Да, это классика. Классика жанра, жанра да. да. Ну, моя задача, понимаете, очень много источников сейчас, много учителей. И мне посчастливилось в жизни, я живу в Америке, и у меня доступ прямой. Я хорошо владею английским языком, естественно, и я непосредственно общаюсь с этими людьми. Десять лет назад мой персональный тренер был Роберт Киосаки по бизнесу, недвижимости, потому что я инвестор и много очень в этом направлении делал. Вот, поэтому я хотела соединить знания многих и восточной, и западной психологии, и метафизики, и НЛП вот сейчас у вас прекрасный преподаватель, да, из -за американец. То есть это работает так. Угу. А как записаться да. к вам индивидуально? Индивидуально. Это, это это не ко мне, это уже на руководители наш. Я думаю, что у меня еще курс, нужно Ю, Юрию предоставить это все. Мы должны посмотреть, как это будет все работать. И сначала нужно будет пройти курс, а потом личный коучинг. И вот это, это мы дадим знать. Пока мы на, на, на начальном таком этапе, я вхожу, в, в, я уже в структуре да, достаточно некоторое время, да, в структуре как таковой, бизнес-структуре EasyBiz, но как спикер я прошла жесточайший отбор, должна вам сказать. А можно тебе вопрос, вот, вот ты как эксперт, да, со стороны, взгляд, вот как себе вообще вот то, что мы все делаем? Потому что, ну, это так, знаешь, как произошло? Ну, правда, не было там какого-то там прям долгого там пути, там, создания этого сообщества. Вот так вот встретились несколько энергий, да, то есть энергии, я называю, люди, да, такие обезбашенные с ненормальным масштабным мышлением, которых большинство людей просто бы не поняли, и сразу знаешь, небо там, а давайте подумаем, а давайте там 500 раз там сейчас там все взвесим. А вот подход Юра никогда не работает, вот этот подход. А давайте подумаем, это не работает никогда. А вот так сразу соединились, знаешь, какие молнии полетели, такие и вот, короче говоря родилась да, да, вот вот... шикарная идея у меня есть как бы пару то что называется concerns да concerns, какие которые uh -huh. это касается именно америки это касается именно америки потому что у меня и доступ был не, не совсем и до сих пор у меня некомфортный доступ в easy бизи потому что я должна все время switch а с, как бы, ну, с, с одной, так сказать, операционной системы на другую операционную систему, и если то, что у меня работает, все, что работает в Америке, из-за не работает, если из-за работает, все, что остальное у меня не работает, вот, и поэтому это у меня большой концерн. А вообще идея конгениальная, я считаю, потому что это его своевременная, потому что что столько, рынок уже был так перезагружен какими-то эм, непонятными курсами, курсами, лекциями, тренингами, да, вот тут, тут вот как мы, только, только что была маникюрша или эм, хореограф там танцев каких-то народных, и здесь уже транссорфинг, понимаешь, или там еще что-то, так не бывает. Как не бывает. И это отличная идея, чтобы вы собрали в академию такое, да, образовательные курсы по различным направлениям, потому что жизнь даже не однобока, и, и сделали это все в контексте современнейших технологий, биткоина и прочих криптовалютных, вот, так сказать, криптоэкономики. То есть, это ну, идеальный симбиоз на сегодняшний день. Вот, вот за исключением только некоторых нюансов, которые я знаю, что вы работаете над этим и как бы все будет нормально, там легальность. Я очень-очень, потому что я работаю в легальной сфере, я работаю в банке, но compliance это легально, KYC это... Это то, что скрининг людей и все такое, ну, как бы кастомеров, да, вот, люди. поэтому для меня это большое-большое, и потом мое юридическое образование, и мое экономическое образование, как бы, то есть, вот все-все-все сошлось в одно для меня лично. МЛМ, я, честно говоря, тихо ненавидела в свое время просто как бы, я, я вообще не понимала, как это можно этим заниматься, то есть некоторое время. И для меня было открытие, но мне как бы вам, вам повезло, потому что вас я уже ненавижу, потому что я прошла MLM-курс, я поняла, как это КУЛ cool работает классно, да, и как это доступно всем но при этом строго организовано, и плюс еще накладывается вот это блокчейн-технологии. Я очень хорошо знакома. Я не имею права, к сожалению, покупать а, биткоины. Это как бы моя это конфликт интересов с банком. Но все равно я нашла способ это все делать, так что у меня все легально хорошо. И вот если это сделать правильно и красиво для... Для вот Америки, Северной Америки, потому что у меня и людей много, которые меня слушали, которые присоединились бы с удовольствием. Ну и вот легко это надо как-то показать, что это все классно, легально, без всяких нюансов. и uh -huh. Ну, будем над этим работать, однозначно да, есть да, отличия, да, Это но... это, сам, это мелочь, по сравнению с тем, да. что вы сделали, это совершенно мелочь, и вы будете, конечно... Да. Тем более мы еще, ну, как я говорю, еще маленькие, только-только начинаем делать первые шаги, нам то отраду еще даже года нет. Вот в октябре будет год, как мы открыли шлюз, сделали первую регистрацию. Ну вот еще последний вопрос, прям вот последний-последний хочу тебе задать. Ну, я могу. А, я только я что. работаю на другом компьютере, там все работает. Правильно тоже. ли я услышал и mm -hmm. мы все услышали, что а, один из твоих преподавателей Роберт Киасаки. Да, Роберт Киасаки. То есть ты его знаешь лично, персонально. Да. да. да. Ага. Я, мы... я его знаю персонально, но то есть когда я проходила тренинги, он, он, не тренинги, он был кочем моим. Uh -huh. То есть я работала и с ним, и с другим, у него, была, у него есть своя школа. И скажу вам откровенно, что в книгах Роберта Киосаки нет ни одного слова о том, как он заработал деньги. Uh -huh. вот когда вы придете ко мне на курс, я вам расскажу. Да. Uh -huh. Потому что... Потому, почему? Потому что, знаете, как получается, что ну, книги, книгами у него шикарные книги, да, начиная угу. с Бедный папа, Богатый папа и заканчивая различными талмудами инвестирования и так далее. Но деньги другому. Да. А у меня вот: я почему этот вопрос прям вот так оперативно затронул, потому что какое-то время уже из моей головы не выходит мысль. Я прям вот почему-то вижу, что у нас на площадке Роберт Киосаки, как один из преподавателей, преподает курс по финансовой грамотности, там по инвестированию. И вот, ну на самом деле, вот знаешь, человек не посещает меня эта мысль. И тут вот оп, я я так это подумал, думаю, окей. Есть такая, такое правило шести рукопожатий или закон, принцип шести рукопожатий. Мы все равно к нему доберемся, вопрос просто времени. А теперь я понимаю, как мы это сделаем. Вот. Слава Богу, классно, супер. Да, да, мы можем каким-то образом выйти на него. Я давно с ним не общалась, но мы можем выйти, конечно. Окей. Да. Хорошо. Есть, Ой. есть. Да, прямо... Спасибо огромное, респект, респект прям вообще. От всего комьюнити, я говорю, просто тонна уже отзывов, сыпется каждую там секунду. Вот я но я не знаю, а вот зайдешь ты. на YouTube-канал, угу. на, на наш, да, вот прямо у нас сейчас в эфире идет, оно в записи-то останется, этот лайф и live. И я там вот, у тебя все отзывы там, пожалуйста, всегда в открытом доступе. Хорошо, так. спасибо огромное. Спасибо. Да, ну и отвечу всем нашим партнерам, угу. вопрос здесь постоянно такое очень уже я бы сказал как горящая путевка на да? а когда же когда же вот когда а, это все начнется когда а, добрая а, фея начнет а, заниматься а, да, при, причесывать каждого из нас а, ребят а, давайте так мы не можем прямо сказать вот все там завтра начинаем есть определенный процесс подготовки вот мы сейчас делаем структуру курса Дальше это все должно быть задизайнено красиво, ну, упаковано грамотно. Я могу сказать, что точно в ближайшее время, но ну, в сентябре мы уже железобетонно будем... Это процентов. Эту неделю я взяла для того, чтобы я да. отправила в Майами моих домашних. И поэтому вот как раз это, это, сегодня эту неделю, вот сегодня понедельник, я посвящу, то есть я в пятницу, выйду с каким-то результатом. Да, okay. с курсом, ну, с курсом вообще там, со структурой и да. а потом посмотрим, что оттуда выбрасывать, что забрасывать и как. Okay. Да. Ну, и если будет у тебя такая вдруг возможность, я знаю, ты в другом часовом поясе, и немножко у нас а, а, время. Выглядит по-разному, а у нас утром в 9 МСК такая движуха каждый день происходит. Это просто любо-дорого посмотреть. А вдруг как-то так получится. Мы тебя приглашаем на наши бензоколонки. Вот Почему? Потому что там у нас... Вот любой может взять микрофон, и любой может стать любым. Я слушаю записи, к сожалению. вообще хочется, конечно, выйти так утречком на пробежку и на бензоколонку одновременно. И участвовать. Такой, как сериал «Дом-2». Там Дом 2. разные да, сюжетные да. линии. То есть, ну, очень классный материал для какого-то сериала, да? Поэтому. Я слушаю вас с удовольствием. Слушаю всех, всех, кто как бы выступает и да. прекрасно. Вот у нас тут вот, э, буквально сегодня на бензоколонке э, историю рассказала девушка, мы просто прям вообще аж, э, блин, прям за душу э, взяло конкретно так. Э, мы проводили 28 июля в субботу вебинар открытый вебинар 12 причин никогда не сдаваться вот для тех людей которые сегодня знаешь где-то запутались застряли в каком-то лабиринте ума своего и не видят выхода ну вот прям вот был такой порыв вот откуда то пришла эта мысль идея мы ее быстро моментально превратили в уже в готовый продукт и Прям не, не просто там для нашего сообщества, только для наших там и только для випов. Mm -hmm. Нет, мы для всех. Вот прям, ребят, есть вот такая вот информация, милости просим, приходите. Там, конечно, такой ну, нашумел, стал бестселлером mm -hmm. уже в нашем комьюнити. Mm -hmm. И вот, значит, к чему я. Одна барышня пришла, а у нее там что-то, короче говоря, не получается, то ли с ребенком родители, ребенка, нашел там какие-то трудности серьезные у нее в этом плане. И вот она, все, она уже руки опустила, она уже прям опустила руки, сдалась, и пришла на этот вебинар, послушала, и у нее что-то внутри раз, знаешь, огонек. Фликнуло, такой, да, да, зажегся огонек. Вот, потом она пришла там, ну, то есть начала глубже уже интересоваться нашим, нашей идеей, нашим сообществом. Вот и все стало партнером, сказала, ребята, прям вообще крылья, вот крылья выросли, вот все хочу, хочу творить, э, иду, короче говоря, там поднимаюсь и гордо иду дальше, все у меня будет, вот прям знаешь, вот, даже если мы одного человека реабилитировали, просто вот э, да вытащили mm -hmm. из, скажем так, состояния, когда человек уже духовно мертвый. Да, то есть такое состояние, да, большинство людей, к сожалению, такие, то есть они, ну, вот тело, тело есть, а вот на самом деле духовно мертвое все остыл уже, так вот, мы вот даже такой деятельностью занимаемся, представляешь, и классно, вот уже прям уже сразу... Да, дух захватывает от того, что происходит какое-то, я даже не могу сказать, это лечение, да, это, ну, человек трансформируется в самом, самом, самом прямом смысле этого слова. Да. Был э, овощ, а стал да. здоровый, агрессивный э, партнер, и это, это, это здорово, это, я думаю, что это и есть ваша как бы, цель, правда же, вот, всего да. сообщества, да. Да? можно да. больше людей… Реально, да, ну, да вер... реально, реально, на самом деле, ты знаешь, вот, ну правда, вот как бы ни было банально, хотелось сначала денег, вот мы об этом всегда говорили, вот. А потом по ходу пьесы, когда мы всю разгоняли эту идею, все больше и больше людей, там, такой коллективный разум включился на каком-то этапе, у нас у всех так щелк, вау, все, это вообще уже второстепенные вещи. Вот Реально ты прочувствовал когда-то в жизни, что это уже второстепенные вещи. На самом деле я слышал об этом много раз, а вот сейчас впервые ощутил всей душой, всем сердцем, что есть гораздо интересней и и поважнее чем деньги это вот миссия некая которая знаешь вот прям вот реально мне много раз говорили я вот общаюсь с ребятами дружу из разных конфессий мне говорили ты прирожденный проповедник тебе нужно идти там пастором быть в церкви я говорю Посмотрим, время же покажет, вот куда меня Бог на какое место поставит. И ну, вот так что один из пасторов пастеров вот, комьюнити ну, на самом деле у вас же по сути своей, организация благотворительная нон-профитная да, организация да. вы же не корпорейт вы же не корпорация сумасшедшая no. которая стряпает там как бы денежки как бы печатает то есть вы нон-профит организация а что такое нон-профит это, это как раз вот, вы поднимаете фан fund, да, деньги поднимаете на том что вы даете людям помощь Понимаешь, mm -hmm. как вы, вы, вы, вы на самом деле даже может быть изначально когда ну, проектировали легальную, так сказать, сторону вот этого всего, да, вы, может быть, даже и не осознавали до конца, вы исходили, возможно, из того, насколько это правильно, выгодно выстроить, именно там где-то ее зарегистрировать, там, как у нас все корабли в Майами зарегистрированы в Панаме, а вы на Кипре, еще там что-то, А в итоге-то на самом деле вот это бенефит этого всего, то есть вот э, цель-то, она оказалась для для людей для того, чтобы их вытаскивать, вытаскивать и делать, как нон-профит, наверное, Вы как будто, знаете, для аутистов есть такие организации, которые детей аутистов вытаскивают вот в мир и показывают им все краски жизни. Ты знаешь, вот я вот, ну, расстаться невозможно с тобой, да и вообще с нами, мы всегда, когда собираемся, у нас никогда нет регламента, мы это уже поняли, это бесполезно. Да, <laughs> вот, да. Потому что, да, когда какой поток льется, какие-то мысли хочется сказать, потому что, ну, забудь как всегда блин не скажешь это было важно и вот короче говоря э -э -э я о чем хотел когда мне задают вопрос ну вот э скажи мне пожалуйста вот ну что что у вас за сообщество вот какая цель да вот что вы делаете ну, много это может там академия, там это то 5 10 можно много чего рассказать, там новые технологии там но э -э я четко для себя понимаю такую штуку э -э смотри мы сегодня, вот есть такая фраза, она очень популярная, да, Дарвина. вот Выживают не самые сильные а сам не самые умные, а те, которые быстро приспосабливаются к переменам. Так вот мы, короче говоря, вот та площадка, которая помогает людям быстро приспосабливаться к переменам. Да, Друзья да. мои, все, буду расставаться с вами. Да. У меня тоже уже тут тайм-тайм, звонки. Олечка, спасибо большое. Спасибо. Огромное и да, огромное спасибо. На связи. Сделаем за как можно короткие сроки. Спасибо большое. Друзья, пока, пока.